Здравствуйте, меня зовут Полина, и в этом сюжете я расскажу а витринах для пиццы торговой марки Huracan. Они предназначены для временного хранения и демонстрации пиццы. Основные элементы витрины изготавливаются из нержавеющей стали. Витрины бывают настольными и напольными. Витрины могут иметь различное количество полок. Оборудование оснащено термостатом, регулирующим внутреннюю температуру. Это позволяет сохранять пиццу в горячем состоянии. Температура распределяется равномерно по всему объему витрины. Одним из примеров качественного теплового оборудования является модель D32. Она оснащена четырьмя вращающимися полками. Каждая полка рассчитана на хранение пиццы диаметром не больше 32 см. А декоративная подсветка позволяет привлечь дополнительное внимание покупателей к продукту. У данной модели есть возможность регулировки температуры от 50 градусов до 110 градусов Цельсия. Мощность 0,7 киловатт. Оборудование подключается к однофазной сети с напряжением 220 вольт. На этом у меня все. С вами была Полина. До скорых встреч!